Well, смотрите, когда, когда прокалывают уши и мочку ушей, то, то это обозначает верность. В, в этом и элемент. Вот, вот почему, почему женщинам вставляли в губу тарелку, почему, почему уши прокалывали, это верность. Почему мужчина прокалывает ухо, ухо? это, это тоже, тоже верность. Именно поэтому, поэтому правое ухо это, это верность э -э служения, левое ухо это верность э -э принятия. принятия. То есть там, там допустим, допустим, мужчина говорит, там, я не принимаю сына. Вот со словами Теперь, Теперь будешь любить, любить моего сына, сына Проколите ему левое ухо и вденьте туда Сережку, и он будет его обожать, пока будет носить Сережку. Поэтому, если девочкам прокалывают уши, то тогда это, это верность, это верность, верность служению своей семье, верность маме, там, быть там подругой, сестру, сестре верность и так далее. далее. Это, это хорошо. В целом, такие обряды хорошие, хорошие.